Здравствуйте. Ну вот смотрите, а, у вы них... можете на следующее заседание прийти, и это все под протокол рассказащим. Сейчас вы просто А вы же меня опять как журналиста запишите. А там не указано, за какой год идти. Об этом тоже есть видео. Прекрасно посмотрите. Подождите, дайте мне договорить. Жалуются в опеку, на семью, то есть переходят на личности. У них четверо детей, хотя приют Берегиня уже есть. Единственный приют в городе это для животных это Берегиня. Ни рубля администрация им не выделяет. А наоборот, приезжает постоянно полиция, проверки, волонтеры, постоянно скандалы. Ну, вот такая ситуация. Подробнее смотрите на канале Сургутнадзор. Пожалуйста, знакомьтесь с материалами. И вправе обжаловать наше постановление в течение 10 дней с момента его фактического получения в полном виде. Сейчас мы вам зачитали только резолютивную часть. Человек не может перенести туда, сделать там крематорий. Они отказались представлять. Нет, список есть, конкретно. Так палец? список это список, кто мы эти люди, собираем, мы же не да? знаем. Так, у нас в полиции этот. пожалуйста, что Полиция это... была? А, фамилия, фамилия, что? Представьтесь. А какой у вас там? Согласно Чтобы закону о полиции, представьте, пожалуйста. Нет, я не знаю, как Мне надо... Фамилию зачитай. А есть вот здесь... Людмила. Нету. Ты фамилию зачитала? Здесь вы нет? Сухо, я читала новое. Людмила, тебе показали удостоверение. Да. Ты зачитала фамилию? Ну, я же ведь хочу всех. А, сотрудник полиции. Но цук то нету здесь показания на родном языке, пользоваться бесплатной помощью переводчика, если таковое, таковая нужда имеется, делать замечания по поводу правильности занесения ваших показаний в протокол. Слушаем вас. Что вы хотите сказать нам? Так, двигаемся дальше. Подождите. Имеется документ с подписями соседей близлежащих. Так. Дата проведения 16 июля и 23 июля. Продолжительность по одному Ак... вот, вот эта маска, да? Мужчина? Это маска. А подойдите, пожалуйста. Что а, сертификат соответствия предоставьте, пожалуйста, да. на эту маску. Да. Что? А где гарантия, что эта маска не опасна для здоровья? Не хотят общаться. Ну, а это начинать уже, самое а с сейчас... а, Здравствуйте. Здравствуйте. Опять без значка. Здравствуйте. Я не А вы в общественном месте? Вы, пожалуйста, уйдите вы нам скажете все, что вы хотите Тебе что обратился хотите? человек в форме полицейского. Пожалуйста, потребуй удейте. представиться и предъявить удостоверение. Я требую просто покинуть помещение. Людмила, потребуй, Садитесь, пожалуйста. Вы слышите? Покиньте, пожалуйста, помещение. Тебе обратился человек, похожий Пусть на полосы. Я сообщение полиции, покиньте, пожалуйста, удостоверение. Покажите, пожалуйста. Фамилия, имя, отчество, звание, должность. Нет, нет, не могу это. До полного ознакомления. Субка Виталий Николаевич. Хорошо. Спасибо. Перед заседанием лица в деле разъясняют статью 51-ю Конституции. указанной организации является Так, Сотрудник полиции, посмотрите, пожалуйста, мы имеем право ознакомиться той. с комиссией. Вы представители, если эта комиссия должностная лица, они должны быть. Он вас ознакомится всем. Мы вам представили. Ко мне такие вопросы не задавать. Я не для этого есть участвовать. Которые сегодня, сегодня принимают участие в заседании. мы вам представили. Ты написал волеземления шапку. Ну, это заголовок. Квад... Ниже квадратных скобках в деталях требования. Угу. О чем вы хотели? О чем мы хотели а, вы из А, вот, пиши. Требую. <реклама> Давай полицию, возьми. Да, Дагой вот же полиция. Ну, бездействует. Же? Бездействует. Но. Полицейский, а вы можете удостоверить личность? Нет. Не можете? Нет. Подсказываетесь? Я не для других вещей. Для чего? Для охраны для общественного, порядка? общественного порядка? А где ваш значок? До свидания. Вам О, отличный вы ответ. Вы можете пожалуйста. Вы До свидания. Все, все, не будем больше Зал... вам мешать. Зал... Э... Дальше. Совершайте дальше якобы право судья. Вы к право судья, что ли? Право судьи. Знаете, да, такое слово? В предоставленном случае из-за бездействия административного ответчика, рассматривающего обращение заявителя, нарушено права административного отца на получение восстановленным э, законом срок мотивированного решения. Копия Покиньте Благодарственное Что-то неправильно вам сказали. <связывая> они они не дают собирать команды. Не дают. Вот это и есть. Вот гражданское общество. 5-7 человек достаточно, чтобы отстаивать э, права свободы человека. Покиньте, пожалуйста, помещение. А в связи с чем? Пожалуйста, покиньте помещение. А в связи Я, с чем? допустим, не давал вам разрешения снимать меня. Люди тоже не давали. А вы при исполнении должны следовать бизнеса? Я Греберанс... еще вам говорю. Люди вам давали согласие на съемку? А никто не вы возражает? Вы не согласие на съемку? А? Никто не возражает? Пожалуйста, вы покиньте Я журналист. Вы закончили? Снимаете? Нет, я вот защитником буду у женщины. Вы меня выгоняете, что ли? Пожалуйста, покиньте, пожалуйста, сейчас О, помещение. А как я буду женщину защищать? Защит... Защитите. Это законное требование? Да, это законное требование. Да. А покиньте, назовите Пожалуйста, закон. помещение. На основании какого закона? Покиньте, пожалуйста, помещение. Вы требуете? Я требую, покинуть помещение. А если я не выполню ваше требование. Вы не требования. требования, я сейчас не поля по полиции. Подождите, давайте выяснить. Пожалуйста, покиньте помещение. Максим, снимай меня, пожалуйста. Вы собираетесь применить физическую силу не, не собираетесь. Пожалуйста, покиньте помещение. Да, давайте поговорим, пожалуйста. Покиньте помещение. Я вас услышал. Давайте поговорим, пожалуйста. Зовите, пожалуйста, ваши Покиньте законные... помещение. Законное. На основании закона о полиции. Какой пункт? Покиньте, пожалуйста, помещение. Не можете? Найти. Это законное требование. Тогда ваши зак... требования не закон. Пожалуйста, покиньте помещение. На каком основании? Я что-то нарушаю? Не слушайте. Я что-то нарушаю? Хорошо. Вот. Вот что происходит. А как я буду защитником у женщины, если меня это требует полицейский удалиться? Ну вот, пожалуйста. На каком основании? На каком Мотивировать. Но дело в том, что человек без маски находится. За помещение? А выходите и одевайте маску. Так предоставьте мне, пожалуйста. А сертификат на нее есть. Пожалуйста, выйдите. И купите себе маску, если вы нет, какую нет. вы хотите. 471-го постановление вы обязаны предоставить. Выйдите маску. отсюда. Вы обязаны предоставить. Следствие я еще раз вам говорю. На основании указания губернатора вы обязаны быть в закрытом помещении в маске. Перчатка. Допустим. Тогда... Пожалуйста, покиньте помещение. Зачем вы голос повышаете? Еще я, раз. Я же вам с вами говорю. спокойно общаюсь. Покиньте, пожалуйста, помещение. Я же с вами спокойно общаюсь. Вы понимаете мои требования? Я вас понял, что вы хотите решить проблему по беспределу, не по закону. Еще правильно? раз вам говорю, покиньте, пожалуйста. Я помещение. вас понял. Я После... вас понял. Оденьте маску, зайдите. Вот так у нас действует полиция. Помещение. Я еще раз вам говорю, оденьте маску и зайдите сюда. Ваши требования незаконны. Законны все. Маску, перчатки, оденьте Я Даже вам говорю, согласно постановлению, 470. Я еще раз вам говорю, вы хотите? нарушение указания губернатора. Номер ну, 48. Нет, нет, никакого. Пожалуйста, нарушения. покиньте помещение. Вы не предоставили маску. Еще раз говорю, вот маска. Это не маска. Значит, Это... пойдите, придите себе маску. А, дайте денег. У вот. меня нету денег. Уйдите, вы пожалуйста. Ну вот, видите, выйдите и все. Сегодня я выхожу. Спокойно, без рук. Спокойно. А если собака, которая сбежит, пожалуйста. не подходите ко мне, пожалуйста. пожалуйста. Я же вам сказал, что я выйду. Вы ничего не верите? Выходите. Я выхожу. Максим, снимай со стороны. Пойдем. Чтобы рукой прикладства не было. Что, видите, можно, можно, пожалуйста, не трогать меня руками? Что ну, я соблюдаю. Нет, да, ну, не ну, трогайте, вы, пожалуйста. Трогайте, пожалуйста. Вот, руками. Во -во -во -во -во, руками. Так, Вытолкнули. Тика, тика. Администрация города Сругут. Что, одеваем маски и заходим? Ну, да? А? Да. Жесть. Нажали, нажали кнопку, вызвали там. Да? Ну, <сёк> вот это администрация. Вот это да. Вот это общественный порядок. Благодарствую!